За это я, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, не сумел бы согласиться. Этот мир, как мы с тобой попали в сквозь серьез. яркий свет Мы с тобой читаем